Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Гульнас Идрисова и сегодняшнее наше видео посвящено тому, как работает промокод LAMBRE, вообще что это такое. И если вы смотрите это видео, значит у вас, скорее всего, уже есть этот промокод и вы хотите разобраться в том, как он работает. Сразу скажу, что промокод это очень выгодная штука и действительно стоит понять, как он работает и использовать его в своей жизни. Давайте разбираться. Итак. Промокод «Ламбре» есть у каждого зарегистрированного пользователя компании. Вот, то есть как только новый человек регистрируется в компании, у него сразу же появляется его персональный промокод. Независимо от того, на каком пакете, на пакете Classic или на пакете «Лайт», во всех случаях у каждого зарегистрированного пользователя есть персональный промокод. И его можно найти в своем личном кабинете в разделе «Личная информация». Вот здесь вот на слайде можете посмотреть, я прямо выделила. Это мой персональный промокод. У вас в ваших личных кабинетах ваш промокод. Этот промокод выгоден абсолютно всем, кто им пользуется. И тем, кто дает, раздает промокод, и тем, кто его использует. Итак, этот промокод, если вы дали кому-то свой промокод, он этому человеку дает 10% скидки на первый заказ. Если же кто-то воспользовался вашим промокодом, то у вас появляется возможность получать дополнительные бонусы. Вы можете в дальнейшем эти бонусы использовать на оплату своих заказов, и таким образом ваши покупки будут оставаться вам еще дешевле. Вот, То есть это если вот в двух словах, Выгода заключается в этом. То есть новые пользователи с вашим промокодом получают 10% скидки на, ваш, на свой первый заказ, а вы получаете возможность получать дополнительные бонусы, благодаря тому, что с вашим промокодом совершаются покупки. А теперь давайте разбираться подробнее. Итак, как выглядит использование промокода для нового участника, для нового зарегистрированного пользователя? Итак, вы даете свой, своей знакомой или своим друзьям свой персональный промокод из вашего личного кабинета и даете ссылку на официальный сайт компании. Вы можете это раздавать через социальные сети, через мессенджеры, через электронную почту отправлять, то есть любым удобным способом вы можете раздавать. Можно информацию размещать в открытом доступе, то есть, это не имеет значения. Промокод будет работать в любом случае. Кстати, хочу сказать, что это очень удобно, если, например, ваши знакомые или друзья живут, например, в другом городе, да, и вы не можете просто купить и отдать. Это Возникает доставка, дополнительные расходы и так далее и тому подобное. Вот, выгодно даже в том случае, если это большой город, и вы живете в разных районах, и тогда человек может самостоятельно с помощью вашего промокода и с помощью вашей рекомендации может самостоятельно тоже делать покупки. Итак, вы даете промокод. Ваша знакомая, вот, к примеру, возьмем, да, то есть вы дали промокод своей знакомой, ваша знакомая по ссылке заходит на сайт, выбирает в разделе каталогия каталог товары, складывает их в корзину. И после этого вводит промокод. Вот специально есть окошечко, введите промокод, подтверждает этот промокод. И после этого, для того, чтобы воспользоваться промокодом и продолжить покупки, система предложит зарегистрироваться. И новый пользователь, ваша знакомая, точно так же регистрируется на сайте. После того, как она зарегистрировалась, ей предлагается выбрать способ доставки, оплатить заказ и все, заказ будет оформлен. При этом ваша знакомая также становится зарегистрированным пользователем по пакету Lite. И а, у нее точно также появляется персональный промокод, который она может точно также раздавать. И на все дальнейшие покупки, которые будет делать ваша знакомая, у нее уже будут начисляться кэшбэк и бонус покупок по условиям пакета Lite. То есть на нее будут распространяться все условия, все возможности, которые есть в в пакете light и помимо этого ваша знакомая закрепляется за вами в базе данных компаний и все ее последующие покупки дают вам точно такие же возможности получать бонусы как и при вот этой первой покупке с промокодом то есть это не одноразовая история если ваши знакомые друзья по вашей после регистрации с по вашим промокодом продолжают делать покупки, это вам будет по-прежнему давать возможность получать бонусы. Теперь давайте посмотрим, как это выглядит для вас, для тех, кто раздает промокоды. Начну, начнем с того, что вы взяли из своего личного кабинета свой промокод и вместе со ссылкой на сайт отдали своим знакомым и друзьям. То есть теперь смотрим с вашей стороны. Да? Если кто-то зарегистрируется, используя ваш промокод, вы это увидите в разделе «Пригласи друзей». Вот на слайде я вам показала этот раздел, вы можете его найти в своем личном кабинете. Вы увидите, что у вас появился приглашенный, зарегистрировался приглашенный по вашему промокоду. Если же ваши приглашенные сделают, покупки да а регистрация это не всегда еще означает покупка то есть а покупка это когда уже человек оплатил свой заказ вот если уже совершена покупка то вы эту информацию увидите в разделе мой бонус и в разделе моя команда раздел мой бонус я вам покажу в конце мы тоже как бы к нему еще обратимся вот но кто сделал покупки вы сможете увидеть в разделе моя команда Итак. Какие же выгоды получаете вы, как человек, который раздает промокоды, и если по вашему промокоду совершаются покупки? Я рассказала это, показала на нескольких примерах. Давайте посмотрим на эти примеры. Пример первый, самый простой. Когда нет никаких еще приглашенных, вы никого не приглашали, вы просто приходите и что-то покупаете в Ламбре. Например, вы купили 50 мл, заплатили 2060 рублей, и э, у вас появилось 7,04 балла. Вот здесь мы вами, у нас с вами появляются баллы, я хочу на это обратить внимание. Вы наверняка видели в заказах, что каждая единица продукции имеет еще и балловое содержание. И у вас э, в заказе отображается информация про какие-то баллы. Вот эти баллы как раз и используются в дальнейшем для того, чтобы рассчитывать дополнительные бонусы, которые вы сможете получать. И если вы просто пришли, купили себе флакончик парфюм воды, то все, что вам начислится, это кэшбэк 10% на вашу покупку, если вы на пакете Lite. Да? То есть мы этот пример сейчас, первый пример рассмотрим для тех, кто зарегистрирован на пакете Light. Получите кэшбэк 10%, 206 рублей. Если, конечно же, это не ваша первая покупка, вы точно так же, может быть, использовали чей-то промокод, тогда вам сразу будет сделана скидка 10%. Кэшбэк на первую покупку начислен не будет. На все последующие покупки начнут начисляться кэшбэки и, возможно, будут начисляться еще и другие дополнительные бонусы. Вот. Ну, Рассмотрим пример, что это не первая покупка, и вам начисляется кэшбэк 10% на вашу покупку, 206 рублей. Эти деньги вы сможете использовать на оплату следующих заказов, Сумма может быть и небольшая, но все равно приятно. То есть ваш ваша следующая покупка будет для вас дешевле на 206 рублей. А теперь сравним, если вы раздали свой промокод и по вашему промокоду сделали покупки два человека. Ну, например, вот Иван да Мария. Да? Иван купил себе флакон парфюмированной туалетной воды мужской, а Мария купила себе тональную основу 35 ⁇ вот, они тоже заплатили, соответственно, какую-то денежку у них, начислились точно так же баллы. И что в этом случае получаете вы? Вы дополнительно к вашему кэшбэку получаете еще бонус покупок. 309 рублей, то есть в этом случае ваша выгода будет составлять 515 рублей. Я сейчас не буду вдаваться в какие-то подробности расчетов, как это рассчитывается и так далее, для того, чтобы ну, просто не грузить вам. Я только а, расскажу вам о тех важных моментах, на которые нужно обратить внимание для того, чтобы получать этот бонус покупок. Итак, вот я это написала в, в разделе «Важно» и просто для себя имейте в виду. Бонус покупок начисляется в том случае, если ваша группа выполнила более 20 баллов в течение календарного месяца. То есть, о чем это говорит? Это значит, что ваш так называемый групповой оборот в баллах должен быть больше 20 баллов в течение календарного месяца. Причем, очень вот, тоже важный момент, это могут а, быть просто ваши личные покупки. Да? То есть, если вы лично сделаете покупок в течение месяца на 20 баллов, вам уже будет начислен бонус покупок. Вот. Но если у вас, например, нет покупок на 20 баллов, но вы пригласили с вашим с промокодом, с вашим промокодом э, новых людей, и они сделали покупки, то вот и когда ваша группа делает 20 баллов и больше, вам нач начинает начисляться бонус покупок. Причем, чем больше покупок делает ваша группа, тем выше процент бонуса покупок, тем больше, соответственно, в суммарном выражении бонус покупок вы получаете. Тоже сейчас не буду вас грузить э, этой шкалой, если вам интересно, вы найдете эту информацию в личном кабинете на сайте или попросите у человека, который вас пригласил в компанию. Эта информация, кстати, тоже есть в разделе «Личная информация» в вашем личном кабинете о том, к кому можно обратиться с разными вопросами. Так вот. То есть важный момент, что у вас группа должна сделать больше 20 баллов. Важно, чтобы это произошло в течение календарного месяца. То есть все расчеты бонусов происходят в течение календарного месяца. Это тоже важный момент. Вот. То есть вот у вас практически более, более чем удваивается ваша выгода. Вы эти деньги опять-таки можете использовать на оплату следующих заказов и э, тем самым экономить свой семейный бюджет. Но это еще не все. Вот даже э, при том, что вы кого-то пригласили, вы можете получить еще один бонус. Для того, чтобы понять, что это за бонус, давайте посмотрим третий пример. Третий пример. Смотрите, кроме бонуса покупок, вы можете получить еще и бонус наставника. Для того, чтобы его получить, нужно сделать совсем немного. Дело в том, что бонус наставника начисляется с покупок привлеченных вами друзей, непосредственно вами привлеченных, да, и кто зарегистрировался непосредственно по вашему промокоду. Если в течение календарного месяца, в текущем календарном месяце у вас личных покупок было более чем на 15 баллов. То есть для того, чтобы с покупок ваших Ивана домари да получить еще бонус наставника, вам просто нужно сделать личный оборот не 7 баллов, как это было в предыдущем примере, а 15, не менее 15 баллов. И вот я вам привела пример, если вы, например, купите себе флакон не парфюмерной воды из нашей номерной коллекции, а наш нишевый аромат из коллекции Ноус. Да? Он как раз ровно 15 баллов. В этом случае у вас, ну, понятное дело, что увеличится кэшбэк, да, потому что сумма больше и кэшбэк больше. У вас будет больше бонус покупок, потому что бонус покупок рассчитывается от суммы вашего заказа. И у вас появляется бонус наставника на 348 рублей. И суммарная выгода в этом случае у вас составляет 1448 рублей. Практически 1500 рублей вы получаете выгоду, Спрашивается за что? За то, что вы пришли, купили флакон замечательного французского аромата, потрясающего, просто отличного качества. И раздали свой промокод, и пользуясь этим промокодом, два ваших друга или знакомых сделали покупки. За это вы получаете полторы тысячи рублей. Вы их можете использовать на оплату следующих заказов. И следующие заказы вам на эту сумму будут уже доставаться дешевле. Мне кажется, это здорово. Мне кажется, это круто, и эту возможность обязательно нужно использовать. И еще один пример это для тех, кто зарегистрирован на пакете Classic. Вы приобрели шкатулку, шкатулку зарегистрировались на пакет Classic. И у вас точно так же есть промокод. И вы точно так же его можете раздавать. И какая здесь особенность? В для пакетов, для тех, кто зарегистрирован на пакете Classic, у вас нет кэшбэка и бонуса покупок, вам они не начисляются. Вместо них у вас 30% скидка, которую вы получаете с ваших заказов, да. И, но бонус наставника вы можете получать точно так же, как те, кто на пакете Live. И он начисляется точно по таким же правилам. Точно по таким же правилам. То есть с покупок, привлеченных непосредственно вами, друзей, вам начисляются, начисляется бонус наставника, при условии, что у вас личная покупка не менее чем на 15 баллов в течение этого календарного месяца. И в данном примере у нас скидка составляет 1320 рублей, бонус наставника также 348 рублей, и ваша общая выгода при данном раскладе да, составляет 1668 рублей. Бонус наставника у вас будет в личном кабинете, вот сейчас давайте посмотрим, где можно все это увидеть. Вот то, о чем я хотела вам сказать. А ваши личные обороты, ваши личные покупки, ваши, покупки вашей группы вы можете увидеть в разделе «Мой бонус». А вот LO – это как раз личный оборот, это сумма ваших личных покупка, попу, попа, покупок в баллах. А ГО – это групповой оборот, это сумма покупок вашей группы, включая ваш личный оборот в баллах. И вот здесь вы можете увидеть, если у вас ГО будет отличаться от ЛО, это значит, что кто-то появился в вашей группе и тоже делает покупки. И вы тогда можете принять решение, сделать, например, 15 баллов личного оборота, то есть посмотреть на эту ситуацию более внимательно. Начисленные кэшбэки, бонус покупок, бонус наставника, вы можете увидеть… Ниже, ниже у нас вот есть поле вознаграждения, то есть все начисленные бонусы здесь будут отображаться. Этот пример слайда приведен да, со страницы консультанта с пакетом Classic. поэтому у него кэшбэк по нулям, бонус покупок по нулям, но бонус наставника есть. Вот, и здесь, кстати, вы видите, что для тех, кто хочет более серьезно, использовать эту возможность для зарабатывания, да, то есть еще и несколько других видов бонусов. Но сегодня не об этом. Вот. А если вы захотите посмотреть, какой остаток неиспользованных средств у вас на сегодняшний день остался, вы это можете сделать в разделе «Мой кошелек». Заходите в «Мой кошелек» и там увидите, какая сумма у вас осталась, и вы ее можете использовать при следующих заказах. В разделе «Моя команда» вы можете увидеть, кто делал в вашей группе покупки и на какую сумму в баллах эти, эти покупки были сделаны. Ну что, друзья, вот такая вот, мне кажется, интересная информация про промокод. Я вам рекомендую использовать эту возможность, которую дает промокод. Это очень такой ненавязчивый инструмент для ненавязчивых рекомендаций для ваших друзей и знакомых, который выгоден и вам, и тем, кто получает этот промокод. Поэтому раздавайте свой промокод и пополняйте кошелек. С вами была Гульнас Идрисова. Если вы захотите со мной связаться, контакты на экране. И до скорых встреч!